Всем привет, дорогие друзья, с вами блокчейн, и мы продолжаем проходить игру под названием Postal 2. Прошлой серии у нас выился Сучат, ну, в принципе, как и в каждой серии, уже это шестая серия по счету. А, ну, в принципе, тут ничего удивительного нет. Это постел, тут э, всегда такое происходит. Но эта серия выделилась, потому что такого не было. Все 50 минут, которые я проходил, все время творился бред какой-то сумасшедший. Я где-то, наверное, 2 часа ту серию снимал, потому что вечно у меня дебилиз происходил, и игра вылетала, и то, там что-то ломалось все время. Ну, вот такое. Надеюсь, в этой серии такого не будет. и Мы нормально сейчас пройдем. Этот, возможно, этот пролог закончим, но уже в следующей серии, скорее всего. Там же неделя, правильно, в Парадайсе, в этом городе. А сегодня только суббота. Нас в больницу доставили, потому что мы, наверное, перенервничали там вчера. У нас что-то там было... А, у нас по, по, по башке что-то ударили. И да, вроде бы. И нас привезли сюда. А начиналось все, по-моему, из-за мороженого. Что мороженое не принес, потом еще что-то. Какие-то проблемы вспомнили. Которые не вспоминали, наверное, годами. И, короче... О, ножницы, нормально. Я всем желаю приятного просмотра. Садитесь поудобнее, будем начинать. Я не знаю, что мы будем сейчас делать. Но у нас ножницы появились, это уже хорошо. Так, может, кого-то завалить надо? Врага какого-то. Телевизор. Так, я, не, я пока не понимаю еще. Опа! Мужик, а как ты выжил? Подожди, подожди, в смысле? Так я тебя голову отрубил, ты в курсе, тебя казнили. Как ты выжил-то? Охренеть, тебя, конечно, жизнь потрепала, но тебя надо убить. Ты вообще-то враг народа. О, курилка возьмем. Курилку возьмем. <клёх> так, а. Да тут ничего нету вообще, тут ночницы только были. Но, наверное, они не, не для этого, чтобы его убить. Наверное, они как-то должны нам помочь. Опа. И, опа! все, теперь нету больше этого малолетнего э, говноеда. Все, теперь у нас есть еще и пожрать немножко. Это вообще нормально. Куда то устырили, почему бы и нет. Но нам надо выбираться по-любому. А как? Это лифт? Да нормально сейчас поедем побег из психушки у кого то сейчас начали, захреначили с ножницами вышел нормально там идеально выходит то с ножницами за стопором то секатором а слушайте внимательно идите в комнату прием анализов там вы найдете емкость и вспомогательные печатные материалы а что делать дальше вы знаете сами забрать деньги вы можете в регистратуре когда будете уходить и испачкайте печатные материалы круто бабки за то что я и так делаю каждый день бесплатно да действительно это хорошо только а где где взять в регистратуре взять надо ну окей. Сейчас пойдем возьмем. Код. что тут код делает? Не понял. Катает. Ничего себе. Тут эксперименты у вас проходят. Ничего себе. А я к вам пойду. По -э, тоже буду участвовать в эксперименте. Давай. А, нельзя. Мне нельзя. Жаль. А почему нельзя? Ладно. Какие-то вообще злые. Так, аптечки, ножницы. А что так много ножниц у вас тут? Охренеть, курилки, ножницы, аптечки. Но аптечка это очень хорошо. Зря ты мужик не берешь их с собой, очень пригодятся. Я тебе серьезно говорю, очень, при очень. Потому что home. дорогая дома. Ничего себе, это, это запрещенка. Немало времени. Так это, это не, ну ладно, зацензуривать я не буду, в принципе тут ничего такого нету. Тем более игра сама зацензурилась. все что надо. Смотри, а что с котом будешь сейчас творить? Идешь там уже походу что-то из предыдущего кота приготовили, походу какие-то шаурмешные тут блин. Шаурму делает или чё? <тасп Kind> <elevator> кис кис кис. О, ну хана короче, не в лицо. Кошки сбежали. Так это не кошки, это какие-то ураганы полетели. <с Rig _> -мо! Это трэш, по-моему. Надеюсь, у них здесь скрытая камера, которая все это записала. Наверняка я установил какой-нибудь рекорд. Надо спуститься в фойе и забрать деньги. Да-да. Только тут, по-моему, какой-то трэш происходит. Опять. Коты, вы что там творите? Я не понял. Закрыто. Они меня закрыли? Так, надо сваливать отсюда. Мне кажется, это плохая идея тут находиться. Ооо, ты что, накурился опять чего-то? А, это травма? А можно не надо, пацаны? Я теперь понял, почему так много курила, аптечек. Все понятно теперь. Но мне надо их сваливать. Меня за что убивать, пацаны, школьники, вы что делаете вообще? Меня надо уходить просто отсюда. Ты еще не готов для этого, а я готов. Что творится вообще? Как не уйти отсюда? Я не туда пошел, по-моему. Мне, походу, надо башку лечить тебе. Мне вообще плохо. Так как не свалить отсюда, я не понимаю. Опа, что-то они взорвали. Но вы не то взорвали, пацаны, вы не то. Хренью занимаетесь вообще полной. Мне надо уходить вообще-то отсюда, а в курсе. Already. Так не лучше. Ну конечно, блин. А что там, Гарри? Так они остались-то, в смысле? Это не сон, по-моему. Это реально там беспредел творится. <плес> Все, поел. Поел, в принципе, можем уходить. А кто бабки мне даст? А ты мне бабки дашь? Дашь? Нет? Обманули. Ну ⁇ -мо ⁇ ну сколько можно. А зачем я жрал то Ну тут было, Ай, ну ладно, в принципе. Но это очень плохо, что он меня не послушал. Да уйди отсюда, женщина. Да ну капец. Ну все, но ну это надолго. Да просто уйди отсюда, что ты делаешь? Уйди. Ты дура, ну сама виновата. Я сказал уйди, она берет и не уходит. Это ее проблема. Я тут не виноват. Это она сама виновата. Не-не-не, я уже такое делал. Нет, не надо, я прошлой серии мне хватило. Опять. Ой-ой. А ну-ка, а что там? А там ничего. Не, ну если я прыгну, сейчас точно умру. Так то я это делать не буду. Я тебя завалю, мелкий. Вот и все. Еще пончик достал с мне. Ну что, мне так надо до туда вот добраться? Нормально тут испытание, блин. А как я доберусь-то? Я сейчас умру. А, у меня она не сохранялась даже. Там же автчикпоинт был. Ладно, не терять нечего тогда. Куда ты прыгнул? Он дебил. Его проблемы, в принципе. Так, не отпустит? О, наконец -то. Но все равно тут, по-моему, дичь какая-то творится. Даже и без моего вот этого... Психоболизма, тут как шизофрения Ох ты, ёхта Мне хана Да что творится-то, а? Чё коты творят? Кто это? Что происходит вообще? Опять Вот говно Женщина, уйди, ну все, женщина не хламает. А я предупреждал. А я предупреждал, у нее то голова болит, то не болит. И вот и все. Вот и почему и такая дичь творится-то вообще. Мужик, уходить тебе надо вообще отсюда. Давайте между собой разберитесь, пожалуйста. А я пошел. Ой-ой-ой. Она опять летит сюда. сюда. Опять это говно, говно летит сюда. сюда. Ну -мо, Мужик, уйди отсюда. Видишь, какие-то дебилизмы летают. Да почему за мной-то опять? Да что творится-то, ну? Сколько <музыка> можно-то, а? Давайте кончать, мне вообще то домой надо идти уже ёй ёй ёй Ну тут что-то у меня какое-то оружие теперь появилось. Уйди. Мелкий. Мелкий с ума сошёл, что? Ну, что ты делаешь? А почему меня в лицо не кидай-то, ну? Блин, ну сколько можно, да? Мне домой, пацаны, нужно. Да ну что за бред, ну. Да сколько это будет продолжаться-то, а? Когда мне полегчает, я не понимаю. Почему я вообще решил вы уйти домой? Этого не пойму. Мол, ну сидел бы дальше в больничке, но что ты ушел? Что ты решил уйти домой, а? Ну придурок какой-то, ну серьезно, ему сказали врачи, еще полечить надо себя. Нет, давай я уйду, мне уже хорошо, ну вот и хорошо, блин. Теперь я буду лабиринты какие-то проходить, а нафиг она мне надо все это? А сейчас-сейчас запорою что-нибудь, а игра вылетит опять. Да ну хватит, ну пожалуйста, у меня больше нет хила я же умру. Ну хватит, умирайте, пожалуйста. Чекпоинт, а мне он не поможет, я все равно умру, не бесконечные. А я умираю. А вот и все. А вот и закончилась жизнь моя, ну потому что так нельзя делать. Да я все равно умру, в любом случае. А хватит уже, ну Я сказал прекратить этот бред Ушли Да вы чё, мрази Не, ну это бред Да мне плохо Да я могу насать на вас но это лучше не станет, конечно. Та да ну сколько может, а? Уйдите. Все померли, охренеть. Но зато оружие полно доставили. Ничего, я сейчас с вами справлюсь запила даже есть, ничего себе. Не, расстрелять уродов. Да, да, я кошек стреляю, но ну, а чё делать? Они иначе мутируют, бляха. Что-то здесь. А, действительно. Вот, открыл. А, там что-то с электричеством вы проблемы. Кто мой подумает, что произойдет такое? Я тоже не мог. Я думал нормально, сейчас выйдем, все из больнички хорошо все будет. А хрен-то там. Все плохо. А да, ну почему все время говно происходит? а? Ну ладно, хотя бы мы дверь открыли, уже неплохо. Сейчас здание сгорит хреном, но нам какая разница. Да, главное оружие убери, там сейчас копы могут увидеть. На всякий случай просто убери и все. Короче, игра вылетела опять, не знаю. Ну пока на сегодня один раз, но это пока, конечно. Все, давай еще раз, потому что мне это не нравится все. Вообще. Капец какой-то. Что творится вообще в этой игре? Я не понимаю. Опять что ли? Да вы что с ума посходили все? Там да ну, сейчас опять начнется, ну это не я, они сами умерли. Все, так им и надо. Так а что делать мне-то вообще? Не, ну я сбежал, я молодец, правильно? А что дальше делать? Какой у нас план вообще, сюжет? Что делать-то, ну? Я что-то не, не понимаю еще. Не, ну мне пока хорошо, надо, короче, что-то делать, уходить, наверное. Но я неправильно пошел, молодец. Ну я не понимаю, ну что делать сейчас? Раньше хотя бы план был куда-то, карта там, куда-то надо было прийти, уйти. А сейчас что делать-то? Ну, да сейчас вся это сейчас горит и все а что мне то делать потом больница сейчас горит но мне как бы плевать я все равно ушел уже оттуда а я чё серьезно ходил молодец жертвы паршивая зачем тебе ну, давай нормальную поешь чё паршивую то это что дисплекс. Дисплекс какой-то. Может, тут пожрать можно? А чего у вас тут вообще? Hey. Okay, Че, эй? Okay. Что, эй, хорошо? Ну, спасибо, конечно, за хилку. Но мне, в принципе, она не нужна. Ну, ладно, я пошел. Какой-то странный мужик раздает, блин, тут похилки. Ну, ладно, я возьму. Бесплатно причем еще. Ну, а что мне делать-то, серьезно? О, тут что-то лежит. Это что, пистолеты? Ну, мне и так дофига оружия, я не знаю, зачем мне оно надо вообще. А вот, кстати, он хотел пожрать, да? Ну, сейчас пожрет. Ну сейчас пожрешь, пожрешь, не бойся. Сейчас суши, там, китайцы. какой-то лапшу пожрешь с чем-то, с какими-то соусами. Мой башка пройдет как раз. А, думаю стоит ä, пропустить стаканчик перед завтраком я больше ничего не буду покупать здесь Ого. Ну, может все таки не стоит тут есть а? мне кажется ой что это с ним с тобой все нормально чувак вообще что такое у тебя немножко лицо обгорело по моему да да согласен а это зомби а вам, наверное, тоже нужно какая-нибудь жрата, а? Господи, да... Что же вы сюда прёте-то, а? А почему, пожрать нельзя, что ли? Хабет номер два, пожалуйста. Конечно, красивое дерьмо. Добавить вам сыра в этот... Да не, я лучше не буду. Я, по... я передумал. А может, вы хотите бесплатную улыбку, а мать ваша? Улыбаться вам? Да-да, сейчас да, поулыбаюсь. Я все понял. Да-да, ванны. Да-да, давай, конечно, попробуй. У меня автомат. Че, опять творится трэш, да? О, Зараза, ну правильно, да. На ему плевать, по-моему, без головы все чувствуют хорошо. По башке. А, типа, полностью надо башку уничтожить? А, да. Типа, они без головы тоже будут жить, как курица, да? то время. Ну, у меня есть дробаш, мне, им повезло. Так, мужик, что ты стоишь? Видишь, как говорится какой-то бред. Надо сваливать отсюда. О, тебя блюют, это плохо, Что ты... Будешь знать, как грубить клиентам своим. А, жир действительно заберу, почему бы и нет? У вас тут сгорает немножко вы в курсе, поварихи. У вас тут все сгорает, ну ладно, я пошел. Не, сколько вас тут? Почему ты ничего не делаешь, мужик? Я не понимаю. Мне Надо уходить вообще-то отсюда. Мне надо 15-16 заборей еще завалить. А что, их по городу просто можно валить? Они везде, да? Я так понял. Ух ты бляха! Так больно-то. Они не меня не атакуют, я так понял, да? И вообще плевать на меня полностью. Мне надо убить, короче, зомбарей Но я на, почему я сразу сюда пошел, не понимаю. Ой, это же эти шустрые пошли, кстати. А где первый этаж? Почему мы сразу на втором уже? Ну патрончики это хорошо, да. Но я не понимаю, почему мы сразу на втором пыль... Где первый этаж? А, вот, кстати. Так я на второй специально пришел, а На хрена? Так мне надо уйти просто. Ну, действительно, какие дела вообще? Какие дела, я не понимаю. Так, тут больше никого нету, вроде бы. Но откуда они берутся, я не понимаю. Стен лезут со всех сторон, да? Ой, там мужик был наш. ё -моё. А вот это не наш. Да что происходит? Я чё, уже зомбарю? Зомбарем становлюсь или чё? О, мужик, давай, помогать будешь мне, правильно. Да откуда вы берете то ну? Да охренеть, их больше и больше становится. Надо что то с этим делать. Добро. Go, go, go! О, армия пришла. Ну все, пускай армия придет, Помогает на танке, все как надо. Ну, людей зачем валить было, а? So, like Сынок, you. мне нравится твой стиль. How не хочешь like поработать инженером you. по взаимодействию с бешеными коровами? Что I ты предлагаешь? Пирожок. Слушай, я как временно безработный. Инженером? Так он вообще даже высшее образование не имеет смысла. Какие, какие коровы, вы серьезно серьезно что ли? Скатился с ихрами до коров, до фермерства, ты чё? Какие коровы? Слушай, запоминай, сынок. Effective... Самый эффективный и приятный инструмент для взаимодействия с бешеной коровами это кувалда, одобренного правительства образца. Да? Какие-то жестокие вы. Есть вопросы? А мы тебя кувалдой настучать, а? Мусорщик, блин. Действительно, мусорщик. Я думал, это коп. А, ну в принципе разницы никакой нет. Мусорщик, коп. Да не хочу я бить, они хорошие. Ну хотя сейчас они не очень хорошие. Не, ну один раз можно, конечно, лупануть, но это не, не выход. Не, ну серьезно что ли? По башке сейчас получишь у Че, убил ее? По-моему, это не совсем правильно, мы сейчас всех коров перебьем, а кто молоко будет потом доить, а? Подожди, ну мне 200 долларов, что я за коровами вообще гонюсь? ё то что я творю вообще? Они не бешеные, необычные, нормальные. Че вообще происходит? Ну я сейчас умру, мне кажется, уже. пожрать. Ну не надо было курить, ну. Ну сначала можно было и этого, без этого обойтись. Но потом у уже нету сил. Так все, умри. Ну, я хочу как лучше. Чтобы без мучений было. Сразу башку оторву все. Все, вот и дело. Где лофта? Чё выносилось кровь вообще? Один раз ударил, хватит. Вот так вот. И так еще надо 15 коров, даже 16. Блин, так это хрена, серьезно. Должно быть. Ну, А я, по-моему, в ловушку упал, блин. Ну, круто, да. Паркур. Так не пойдет. Ну, блин, ну, серьезно, ну, ну, что за фигня, да? Ну, по-моему, какая-то дичь опять происходит. Мне это все не нравится вообще. Я хочу домой. Отличная работа, сынок. А чё отлично? Меня же еще 5 коров только заболел. В деле этих малыш. Я сейчас и своих заболю, ребят, мне кажется. Он убивает медных коровок. Позвоните по милу Эндерсон. О, держите его вперед за, нес... за несчастный мак-накетс. Мак так они все равно будут на мак-накетсы пойдут. Какая вам разница? О, ну хана вам Не, ну это не самый лучший выбор конечно. Ч ты пу пульки свои смоляешь Я вот так вот возьму и все Сейчас ваши коровы и завалят же вас О, что-то и, и в игрушки какие-то играете. Кто это? this is the devil Ха, я даже не знаю кто это ну пускай будет это так ладно это think... а что так мало давай еще хп хэй вот их за подпалить вообще коров Че будет ширчок. а я чё гори а я почему загорелся -то, а? Да, блин, это плохая идея была. Ладно, теперь они горят хотя бы. Но меня не надо трогать зато. У меня вообще нету еды. Я буду, наверное, со стороны вот так вот полить их. А что, вообще плевать, что ли? Все. Минус одна корова. Не надо ко мне бежать, я не люблю это. Не, ну ты гори, гори, конечно, но... А почему она горит так долго? Вот граната лучше будет? Давай еще одну. Все. А, ну она уже все, она уже... Он бежит на меня, все, остановись. Да вообще плевать, что ли, на гранаты даже? Ты чё? А нет, все-таки не плевать. Две гранаты и убьет, все-таки. Это запомним мы на это. Ну хорошо, дофига да коров-то, ну 13 штук аж. А где их находить-то? И так, по-моему, уже всех перебил, больше никого нету. Ну там какой-то домик еще есть. Возможно, тут еще есть коровы. Но я не понимаю, чем они ему так и насолили, что мы должны их убить всех. Ой, это вообще корова, по-моему, и так умрет. Что происходит у вас тут? Горите. Ну так и вам и правильно. Да не надо меня то убивать, то за зачем? Ну горели бы сами в аду конечно. Вот так вот и будет со всеми. Пускай окна проветриваются. Все. Так, что тут опять плакаты какие-то? Я не понимаю, что вы тут сбесились то Ну, жили бы себе дальше спокойно. Нет, решили повыпендриваться. Ну, вот и все, сейчас получаете. за заслугой. Все, так вам и надо. Защитники, блин. Сами вы убиваете, блин. Защищаете. Ну, right. конечно. Умно, умно. Нет, нифига не умно. Вообще. Тупо очень как-то. Все, я всех ваш завалил, больше вас не, нету. Ну, хотя они есть, наверное, там еще с той стороны придется их валить. Но, кстати, тут. Самое лучшее оружие это коса. Смотри, просто берет, голову сносит сразу. Не надо вот эти вот гранаты. Ой-ой. все лежать, я сказал. Да по-моему, они сами умирают. Все, все без головы. Все, это самое лучшее оружие. Все, оно на все, на, все, на всех действует. Просто если, например, Ой, я чувствую, сейчас умираю, надо похилиться. Если просто, например, э, секатор, он хотя бы, он просто убивал людей обычных, ну, таких мелких, да, а то коса может убить, в принципе, сразу взять. И крупно копытых там зверей там, и всех так, в таком роде. Не знаю, зачем сейчас оружие. Оружие вот это вот пистолет, это фигня. Вот коса, она против всех. И не надо ни ничего такого. Как вы живые? Вы без голов бегаете? А, вот в чем прикол, да? Они бессмертные. И они без головы нормально бегают себе. Вы чё, слышь? Это паром тебя зарубаю. Все тяжелое сейчас артиллерия пошла. На мясо будем рубить. И вообще насрать. А идёшь, я вас рублю? Так я не понял, это что такое вообще? Да ладно, просто выстрел. А ничего же вас не убивало ничего вообще полностью. Просто выстрел и все. Да что за дебилизм? Просто из выстрела с дробаша и все, и они все легли. А как такое возможно-то, а? Почему их не убивало даже 10 гранат, я не понимаю. Как такое возможно? У меня, кстати, хилок тоже нет. нет это проблема очень большая. Ну, 6 коров осталось всего лишь. Не, ну надеюсь, на тех не действует вот это вот все. Можно косой зарубить, надеюсь, всех этих. А нет, это одни и те же. Да. Ах ты ничего себе, ты что творишь? Убила? Ты чё? Какой убила меня? Так, коровы меня надоели уже. Да ты чё? С ума все посходили, что ли? Не, ну убегать, конечно, из нее это не вариант вообще. Ну, голову так вот разнести, это хорошая идея. Ну, надо близко очень подойти. Да я боюсь, она меня разнесет нахрен клочья. Всё, в клочья. Все, расквасил башку. Все, нету там ничего больше. Все, сохраняем. Две коровы осталось. Это по мне? Кто-то стреляет. А, нет, не по мне. Но на меня. <звы> Ты что, серьезно, Все, нету больше коров. Уничтожило всех, нахрен. Надоели уже бешеные коровы. Сколько можно? Ну бешенством они не прожили бы долго, конечно. Прекрасно, сынок. Посмотрел на твои успехи, я решил повысить тебя до инженера по взаимодействию с голубями. Да ты надоел. Взаим... Поздравляю, вот твой служебный гранатомет. Я сейчас тебя убью, нахрен. Не усопотребляй. Я сейчас злоупотреблю. Пришло время голубей. А голуби что тебе сделали опять? Но нет я сказал тебе нет какого черта ты считаешь что это так просто идиотская хрень кто тебе, стив подожди подожди вот это неожиданно заявка на создание миссии охоты на глубине заявка на создание миссии охоты на голове что у нас нет бюджета для этой миссии ты что блядь издеваешься надо мной Винс, на дети ты должен подумать детей посмотри на качество этого видео ты хочешь достаточно Оставись, я сказал кто это встаньте в черту очередь тех кто нужны деньги ты и ты, иди на. Two. Нормально. Почему бы и нет, в принципе. Это все супер, весело. Миссия с пингвинами. А -а спасибо тебе, магнат менеджер. А -а подожди, так её, она будет или ее не будет? Я вообще не понял. Это сейчас были, получается, организаторы, да? Э -э то есть на. Я понял, да. Созда Это создатели были, получается. Организаторы. Какие организаторы? все это были создатели походу но ну, они решили ну походу главный из них я даже не знаю кто это но решил что не будет её... этой миссии вау это была самая замечательная вещь конечно только мне надо домой идти если ты еще не понял как мне это достало меня тоже это все достало Че ты трешься от меня иди нахрен отсюда иди вызывай пожарных эй винс это винс ой блин что у меня для тебя работенка. Нам и так надоели вечные проблемы с нашими мудаками-издателями, что мы решили порвать с ними. Но есть одна проблема, у них наш мастер-диск. Иди и забери его. Без проблем, но как мне пропасть внутрь? Не волнуйся, чувак. Мы об этом позаботимся. Кто? Интерактив какой-то. Че ты бежишь? А мне туда, я так понял, да? Это сейчас не надо сделать? Так, я не понял, когда это чертов день закончится? Что там? Да мне не надо. Ладно, я без него справлюсь. В принципе, без проблем. Да ко мне... Это у меня? Что происходит? Так, мне туда надо. Или нет? Там закрыто. Мне нельзя туда идти. Почему можно? Осторожнее. Так мне надо как-то пробраться туда. Так подожди, а куда мне надо идти вообще? Что ты за мной идешь, придурок? Я не понимаю, что мне Куда мне идти-то? У меня карты нету. Я, не по... я уже не разбираюсь в местности. Наверное, сюда тут что-то взорвалось, я помню. Ну я понимаю. Так, не по-любому по сюда, потому что они ведь зря тут что-то взорвалось. Я думаю, что это все-таки нам надо сюда. Сейчас прийти там что-то, взять диск какой-то. Ну, конечно, не просто взять диск, это не все просто тут. Тут все тяжело. Все сложно. Вам звонит телефон, возьми. Ответь на трубку. Mm. Mm. Что такое? А что произошло? А я не знаю. все испортил опять молодец все не могло птика пройти сейчас придется опять шуметь так что тут у вас ничего нету почему у вас нету хилок? Я не понимаю Ну, пожрать что-нибудь а там не тоже хреново но что мне делать это тоже уже до сих пор с ума не сошел, сколько я прохожусь серии. Да блин, сейчас умрешь опять. Надо еще раз хилиться идти. Да мне не надо щиты, она не помогает вообще. Меня все равно простреливают через них. Я не знаю почему, но вот так вот происходит. Опять? Да сколько же можно, да? Ага, я видел. А ты не взял. А, так это они и были, что ли? Я понял. Все плохо. Все хуже некуда. Но мне надо что-то делать. Все равно мне надо найти вот этот сраный кассету убирайся так не надо вообще-то кассету взять ну ладно я уйду конечно но... газету ой газету кассету мне надо взять это мужика стреляешь дебил о жрачка нормально да это круто согласен я у вас возьму вам мне какая разница вам какая разница мне снег, пошел в жопу. <свёзд> так где? Нету. Куда мне идти-то, я не понимаю. Ой, блин, я уже вся хреначу подряд уже. Не могу <свёзд> остановиться, блин. Ты, блин, спрятал пушку свою. Обратно. Не, без карты очень трудно тут что-то понять. Очень трудно. Я вот не понимаю вообще ничего. Зачем я сюда пришел? Мне надо уйти. Мне надо вообще взять -то, э, диск, какую то жесткий диск, какую-то кассету. Ну или с флешку с памятью. Ну там все равно. Непонятно нифига. А уйди. Орет, орет он, блин. Да орешься сейчас. Ага, мне сюда. А чё тут копы везде ходят? <связать> Это мне сюда надо пройти, понял? Мне что-то надо тут что-то взять у этого главного. Ой, ничего себе, ну походу не очень хороший человек, плед приятель, да. Мистер э, кто? Мистер Винс, Дэйзи на первой линии. Винс просил меня забрать жесткий диск. Мастер, что? Дружище, здесь нет никакого мистера диска. А, да? Здесь на 100 миль вокруг ничего нету? У меня был... Не было... Как это нет? Он те, перед тобой лежит. Какой-то грязный жилос. С парни просто невозможно связываться. Винс, э, Дэйзи еще на первой линии. Эээ... На первый, на второй. Да, наплевать-то ну, на какой линию, на ну, хоть на сотой. Okay. Дай мне диски, я пошел. Hey, да пошел ты was в was жопу, мастер дебил. О, ну это плохо, кстати, да. Но ну, я сваливаю. I I Убери пистолет, я тебя не убью. убью, обещаю. Да ты мошенник, ты в курсе? А, ни хрена, так он бессмертный. Я только сейчас увидел шкалу здоровья. Охренеть, там он бессмертный, реально. Да в смысле, так это же невозможно. Так как это проходить-то? У меня голова есть. Я могу голову тянуть. А, нет, кажется, я нашел уже, Просто автомат. Я его просто расстрелял, и все, А почему же тогда на него же граната не действует ни на ничего? А оружие... все нормально, выполнено задание. Я хотел на следующую серию переносить. Отлично, чувак. Заезжай ко мне. У нас тут пьянка с демкой. Отставьте для меня плодинку, скоро буду. Так у него есть девушка. Зачем ему она? А, Санды, смотри. А, или нет. А, я уже думал, следующий день начинается а кто это стреляет что за шум действительно что происходит все нормально вроде я вышел like ни хрена себе невероятно бывшие работники oh, черт я не знал что я Man, уволил столько I человек I so а это их это работники so а это зомби стали арсенал открыт. открыт давайте ребята надерем этим зомби закинуть давайте на следующую серию уже перенесем это все да ты что, серьезно что ли? Да у меня нет столько времени. Ну я... Блин, у меня даже автомата нету. Ну есть, есть. Дробаш есть. Да ну ты серьезно что ли? Я думал, что в следующий день. Или тут бесконечно будет. Так, давай, давай. Действительно. Ну, 50 тонн там то много, по-моему. Их сколько нету вообще. Ну 50 до хрена ты загнул вообще. 50 это дофига, не не Тут зомби-апокалипсис, конечно, начался, но все равно ты дофига. Не понял. Я только 10 завалил. А ну это, это, это по-моему, перепор, серьезно. Ну как по мне. Куда ты погнал? Блин. Бежит такой, нихрена себе. Какой зомби, блин. Спортсмен. 20 уже. Не, ну может быть и смогу, не знаю. Ой-ой. А это кто кидает? кидает что-то а да ну будешь руками махать в другом месте здесь здесь не нужно махает пока он махнет и уже увернуть давно не ну это такое слабенькое да сколько вас тут я не понимаю бессмертные что ли а ч ⁇ они дома у нас делают -то? в смысле в доме? Так я их так и всех завалил уже почти. Они уже в доме, смотри. Такие шустрые, блин. Уже в дом пробрались. Мне вас там еще три человека осталось убить и все. А вы дом уже поперли. Совсем с ума вышли. Хотя они, наверное, всегда не в нем были. Да, да хватит, уйдите отсюда, а тут ничего нету. Куда ты уползаешь, тебе вообще ноги нет. А? Да что ты делаешь, что ты подсчитываешь? Да не надо, мне еще день есть. Где дробаш, ты я не понял. Во, вот это хорошее оружие, кстати. Против них. Вот это хорошее. Вот это просто лучшее даже. А это лучшее. но... А где я? Еще один. Все. Последний. Не-не, близко не подходи. Ну что ж, Винс, это было забавно, но мне пора. Нужно вытащить Чампа из приюта. Кого? Песа? Спасибо за помощь, чувак. Я бы тебя подбросил на какой-то козел, взорвал мою машину. А, я знаю даже, какой. Там был в начале еще. Ну ладно, все, в принципе, на этом уже закончен день, но все равно он еще жестче был, походу. Кажется, в нем все сложнее и сложнее становится. Серьезно, вы заметили? Вообще, капец. Эта серия еще длиннее, походу, чем даже прошлое было. Не так кажется. Ну, потому что слишком много дел было. Может быть, ну не совсем они, их много было, там всего, может быть, и 3-4 было задание, как всегда. Но не длинные. Эй, приятель, тебе надо купить новые шмотки. Могу помочь тебе заработать на них. Я сдерживаю переполняющие меня желание убить тебя. На время достаточно, чтобы ты успел выкрешлять. Ох ты ж блин, ну зачем так много писать-то текста? Мне нравится шутники. Дело такое. У меня кончились сурные целоновых ног. Очень популярные товары и, и детишки их любят. Ну, э, у меня лампа, так что я не могу охотиться сам понимаешь врач запретил завали меня завалили меня несколько толстых кожих зверюшек и я тебе хорошо заплачу на новую футболку точно хватит и до города я тебя подброшу И заодно бесплатно получишь прекрасную ко косу так у меня она есть у меня все есть не надо мне ничего приступим э, это, это все день это да? да это сколько можно хватит уже кончай Бляха, это бесконечный день по-моему. Не, не, это уже все. Это... Это у меня и так коса есть, зачем мне еще одно? Да не, не, это уже на следующую серию точно. Я вам уверяю, нет, тут слишком много. Это уже перебор. У меня и так 1600 баксов, зачем мне на надо вообще это все? О, ничего чего Вас тут пожрать можно. Я просто хотел пончики взять, мужик, ты сам виноват. Ладно, я потушу тебя. Чё, я тебе помогаю, что-то. что ты должен мне спасибо сказать. Неблагодарное говно, все, умрешь. А чё я натворил? Я походу только хуже сделал. О, -о, -о, -о. все понятно. Ой, это надолго, все, я сохраняюсь, все, это на следующую серию пойдет. ⁇ -мо ⁇ что у вас затворится вообще? Не, я вот тут посижу лучше, ну его нафиг. Не-не-не, ты сюда не пройдешь. Все, иди посиди. ⁇ -мо ⁇ это они сами умирают, кстати, без моей помощи. Да ни хрена они там прям здание все рушат. Да нет, пацаны, хватит хватит на сегодня, все. Ух, это и так жесткая серия была вообще. Не-не-не, хватит, все, я заканчиваю. Если вам видео понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в дискорд сервер, покупайте спонсорную подписку, чтобы получить больше возможностей и дать мне мотивацию снимать видео больше и качественнее. Все ссылки есть в описании под видео, в закрепленном комментарии. Заходите, подписывайтесь, вступайте. Я всем желаю удачи, увидимся в следующих сериях. И всем пока-пока!